Кавийская пустыня, огромный океан летучего песка и выжженные солнцем камни. Под бесконечными дюнами нефть, черное золото, кровь нашего нового механического века. Более 400 лет этими землями правила Османская империя, контролируя все, что там есть. Но у империи есть свои враги. Небольшие отряды повстанцев-бедуинов объединились, чтобы сбросить власть империи. Они нападают без предупреждения, затем исчезают в пустыне. На их стороне сражается один британский офицер, чьи дела принесли ему широкую известность. Мир привык называть его Лоуренсом Аравийским. В пустыне важно хорошо все спланировать, но кроме этого надеешься еще и на удачу. Удача благоволила нам, когда мы узнали о сошедшем с рельсов османском поезде с весьма интересным грузом. К османам, пережившим крушение, присоединился небольшой патруль. Вместе они стали охранять обломки и ждать подкрепления. Если твой враг вооружен и снаряжен лучше тебя, ворую врага. У одинокого бойца есть одно преимущество перед большим вражеским отрядом. Одинокий боец может оставаться незамеченным. Пощады нет, искусство все Выходи, все кончено. Ты, конечно, не думал, что мы успеем тебя поймать, лорен Аравийский. Вообще-то, я на это и рассчитывал. Эй, Что хм. Что, шумно придумано. Теперь сам охотник стал добычей. Ну а ты тогда кто? Как ты прекрасна, моя милая. Ахмед. Прекрасно? Если бы не такие, как ты, я была бы свободной. Свободной, да? Смерть вас освободит. И я рад сообщить, что Империя намерена скоро дать вам такую свободу. Даже сейчас, по пустыне рыщет машина разрушения. Она уничтожает ваших союзников, ваши семьи, ваши дома. Скоро вам некуда будет бежать. Негде прятаться. Скоро все, что вы знаете, и что вы любите, Все вы будете вольны умереть. <свист> а, животное! Зара! Я, конечно, понимаю, что ты очень хотела бы срезать с его ступней плоть и отправить его голым в пустыню на смерть. Но ты подумай. Ты прав. Простите, моя спутница бывает грубовато. Ты расскажешь мне, как перехитрить твой поезд, чтобы мы могли заманить его в ловушку и уничтожить? Не выйдет. Чтобы хотя бы начать с ним общаться, нужна целая книга шифров для связи. А, вы про вот эту? Вы не можете остановить прогресс! Скоро весь мир поглотит ваши земли и заберет из-под песков драгоценное черное золото. Посмотрим, друг мой. Разумеется, забрать книгу с шифрами было недостаточно чтобы уничтожить железного дракона Коновара, как нарекли его османы. Нам надо было отправить ему три зашифрованных сообщения с приказом отменить боевую готовность. Вдоль железнодорожных путей были разбросаны османские аванпосты. Командиры аванпостов носили с собой капсулы для особо важных сообщений. Нужно было забрать эти капсулы для доставки приказов, иные поезд бы не принял. Проникнуть в деревню будет непросто. В ней расположился целый отряд османских солдат. Османы устроили в пустыне далекий аванпост. Он легко защищен, но полон оружия и техники. Очевидно, в нем не ожидают атаки. Все это снаряжение пригодится, если возникнет нужда его применить. Древние руины были останками исчезнувшей цивилизации. Османская империя привела туда современные технологии, бронетехнику и полевые орудия. Убить трех командиров, украсть три личные капсулы для сообщений, вложить в них поддельные приказы и отправить с голубями на поезд. Решать, как выполнять эту опасную и дерзкую задачу, предстояло самой Заре. Заре. Бедуины ценили своих лошадей, и те в ответ давали наездникам несравненную скорость и мобильность. Ya billaha bir şey işittim. Boom. Herhalde gayet sesler duydum. Orada bir şey yoktu. Граза будет недостаточно. Османский протокол требует, чтобы сообщение было отправлено в трех пляж. Лишь тогда оно будет признано подлинным. Мы всецело доверились способностям Зары, но я не сомневался, что она совсем справится. Сообщение уже отправлено. Но, боюсь, это не то сообщение. Лоуренс так радушно меня принял, что даже неловко было сбегать. Я, разумеется, запомнил, где находится лагерь Лоуренса. Следовательно, об этом знает и поезд. Вы дважды передали на поезд, что все спокойно, но... Я назвал ему точное место атаки. Этот зверь уже чует твой запах. Моя милая, он убьет тебя и твою шайку бунтовщиков. Сначала огненный дождь из пушек, а потом придут солдаты, чтобы добить оставшихся. А Лоренсе Равийском придет. Конец. Да, мы ускользнули как раз вовремя. Дурак был Тилкич, если думал, что мы останемся после того, как он сбежал... Канавар не перестанет на нас охотиться. Да, не перестанет. Так, так, дай подумать. Ехать поезду далеко. Ему надо остановиться и набрать воды. Там мы нанесем удар. Согласна. Я уберу часовых, а потом заложу на рельсах взрывчатку. Да, а я соберу бойцов. Когда я взорву рельсы, поезд будет в ловушке. Услышишь взрыв, будь готов атаковать их в полную силу. План хороший, но ты знаешь, что люди могут и не прийти. Может оказаться так, что взорвешь рельсы и увидишь, что ты там одна. Пока не взорву, в любом случае не узнаю. Ясно! Человек предполагает, а Бог располагает. Оказалось, что городок, в котором мы собирались устроить засаду на поезд, полон врагов. Прежде чем устанавливать взрывчатку, нужно было расправиться с солдатами. Только Зара зачистит город, можно будет устанавливать ловушку для поезда. может быть сладким или горьким напитком. Как она тебе на вкус, Зара? И ты права, нам надо действовать масштабнее. Может и на свойтском канале? Скажи, что ты знаешь о кораблях?